Hi guys! Ты снова на канале Мини Училка. Давай поехали сегодня опять о домашних животных. Yeah. Моя собака порода чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа. Long hair чихуахуа. Длинношерстная чихуахуа. А Вася скотишь в Давайте Давай сегодня, давай сегодня, опять. Напиши мой инстаграм, кто есть у тебя. Моя порода, И я обязательно знаю, как это будет на английском. И расскажу в следующих видео. Попугаем. Свободу попугаям! По -по -по Свободу попугаям! Ушли. Я думаю, что вы все знаете, что собака это дог, а кот это кет. Давай повторим славу, которую мы выучили сегодня. Пэт это домашнее животное, собачки, котики, хомачки. Энимал это животное. Порода моей чуала, чихуахуа. Собака это дог. кот это это кэт. Самое главное в изучении английского повторение. Повторение. Подписка, лайк. Ну в курсе.